Да, тихо. Так, друзья мои, сегодня у нас девятое число, и мы 9 июня мы решили наш аквариум привести угу. надлежащий вид, то есть в него запустить рыбок. Для этого мы включаем свет в аквариуме, у нас есть такой, мы его вымыли предварительно. Туда поселили травку и приобрели сегодня некоторых жильцов. Но прежде чем туда запустить в аквариум этих милых созданий, надо в него залить воду. Пожалуйста, отодвинь. Пока вот это отодвинь. Баба, расскажи про рыбки. А, рыбки. Это, это, а мы сейчас... Это, да, видите, я куп... мы с бабушкой купили столиком с Рома. Вот. Мы купили две золотых рыбки, и бабушка мне уговорила одну купить еще. Купить вообще золотых рыбок. Я купил еще сомок. сомок. Кошку. Он а очень я шустрый, я могу снимать. Вот и теперь я за камерой и бабушка какая-то. Меня только не снимай. Почему? Да потому что я не в хорошем виде. Это, конечно, я Говори, что сделаешь. Вы бабушка, бабушка выливает, не, бабушка не, выливает воду. Что, что С крафкой что-то не С то. то. Травка всплыла, да? Я же говорю. Ну, пускай, это искусственная Ой, Травка немножко... Она не живая. Вот. Ну, давай. И теперь Друзья, их только. первый день. Во-первых, куда-то взять камушки. Камушка где-то здесь ведет. Да я не нашла. И где-то они там, но я их не нашла где-то. Мы будем встать. Так. Май. Давай. Только так. Так, чтоб меня не... Убираем. Да, у нас такой аквариум. Так, у -у -у. Такой. так, зачем ты убрал сфильтры, сфильтры? Так, так что, залей. Так. И, Потихоньку опускает. И он вырывает, Максим. Туда, пускай чтобы они не прыгали, вот. Так. Выбивайте же, давайте. Давайте. Сам уже пошел? Одна рыбка золотая уже пришла, одна боится. Угу. И она тоже выплыла. Да. Вот такие они красивые. Ой, другой Нифига он, дай мне показать. А, смотри, какой он шутер. Бабушка, смотри, вот он, вот Я даже вот не вижу. Нет, он тут, нет. Это нифига шутер. Вы если видите, Ему ставьте лайки. Так, так ты вот так подожди. Во-первых, Во и... с этой стороны. А где я буду там буду искать там, камушки, вот. камушки, камушки, памушки. Видишь, какой шутер. А ты встал. А мне камушки искать надо. Я вчера их искала, там, Максим, что я их не нашла, где они у нас. Да я вчера все коробки там перебрала Они может у вас в игрушках где-то В смысле в игрушках? К ним идет тепло, им нашу чтобы тепло было а, Это у нас уже третья пауза И я кормлю рыбак Одну щепотку только возьми Их, Вот все достаточно Потом там гнить будет И вода будет плохая Ну-ка Увидели они корм? Камни. Крыпки. Она видишь падать начинает. Рыбки у слепые? Да не слепые, А сон вообще завис. Он танцует. Побегал, тчак. побегал и завис. Да. И сон подъем. Сейчас они увидят. Рыбачка. Они освоится в пространстве сейчас. Во-первых, надо кам... Я пошел камни. Искать. Рома, ты же собирал камушки. Давайте промоем, да те положим. положим. Да. Им надо пещеру какую-то сделать. Да, О, да. Я знаю, что туда. давай мы поставим твою эту стеллу, которую ты мне подарил, помнишь? А, давай. Глиняную, им там как прикольно будет вокруг нее плавать. Давай. А как так? Нет. Бабушка вышла из-под контроля, и поэтому она сказала... Башня вышла из-под контроля и стала рассыпаться прямо в аквариуме. И поэтому нам срочно пришлось катапультировать рыбок оттуда. Репортирую рыбку, вторая рыбка, она тут Так ты сначала одну, потом другим контейнером другую Тем более, сейчас ты в грязную воду ее сделаешь Тем более, ты уже одну выпустил одну А ну зл... поймай и все на Ловушка это Ловушка давай Все Ловушке Барсик Стоянка. Что ты там у них? Ты проходишь? что там унюхал? Угу. Рыбки плавают, Какая видишь? Нет, тебе там не попасть. Там закрыто. Там корм, да. А, корм он обязательно вытащит. Он нюхает корм. Унюхал. Не лагай, погоди. Ну, куда ты там? Ты что, корм хочешь стащить? Думаю, что тут такое пахнет, да? Это корм для рыбок, не для тебя. Чукча. Нет. Потащил. Схватил, потащил. Смотри. Смотри, Максим. Че, что потащил? Смотри, смотри. Так, так. Не скажи мне, тоже это нравится. Так, так, что происходит? Так, где? Полетели наверх. Смотри, смотри, смотри, смотри, Максим, смотри. Давай сюда, не, не дай мне тебе это рыбка. У тебя свой корм есть, что тебе? Я говорила, просто в шоке. Вау. О, мистики бежат. Мы дружной семьей отправились на речку. Меня ведут мои следопыты. Я сама не знаю, куда. Куда ты меня ведешь, Максим? В эту сторону, да? Рома, на... куда? На речку, на Ирень. Мы идем. Но я должна знать, где они иногда бывают. И рыбу ловят. Да, я была один они ушли. я плавал, кстати. Да ладно. Серьезно. Еще ведь рано купаться, холодно очень. Там не очень холодно. Привет, это я Максим, бабушка, нечет моего кота. Мне камера ну все равно. А мы идем... А мы идем на речку. На речку мы идем, идем мы на речку. На речку мы идем. На речку мы идем. На речку мы идем, на речку мы идем, на речку мы идем. Немного трясет камеру. А -а -а. Кого это волнует? Кого это волнует? А вот кошак? Тем более. Он волнуется больше всех. Блин, а на вашем канале это все? Как так? Это очень страшно, Очень-очень. Очень-очень-очень. И нам дать его, -да -да, смотрите. Как-то прикольно я так сделал. Капец. Ром, ты можешь смотреть меня вот так вот. Да -да -да -да. Мы идем, идем, идем, идем. Нам так далеко и тихо. Очень далеко и тихо. Очень, очень. А Рома у нас тут дурью мается. Не знаю почему, но вот... Ай! Дурью мается. Может башмаку. Вот раз. Я вот, а, я, а я у Рома оружие выпил. Вот у него такое вот оружие. Такое вот, вот такое то а он Ром бьет Рому. Чуть меня не попал. Солнышко, очень красиво, солнышко. На алмазы смотрим мы, на алмазы смотрим мы. Ой, что-то пошло не так. Так, мы уже рядом, мы уже очень рядом. Мы не пышли, но мы рядом. Самое главное, что мы рядом. Шой, вот такой вот А вот и наша добыча. дорогие друзья слышите поезд едет Будем правда Жесть, жизнь. 6 жизнь, жизнь. 6 с тобой? Ну, пускай он придет. Бабушка, mm. я пришел ее... Я... Пускай, пускай посидит. -люба. -люба. А в Кунгуре появится такая зарядка, где ты, короче, должен, то есть ты подключаешь какое-нибудь какое устройство к зарядке и ты вырабатываешь на типа энергию, там типа крутить, крутить, крутить, крутить, крутить, крутить, крутить, нет такой? Не знаю я, по-моему. Ну есть хотя бы такая зарядка, где можно взять все. Как она называется, забыл? Ну, переносная такая, да? Ну да, переносная. То есть ты ее заряжаешь? Да есть, что? у меня она дома даже такая есть. А Можно мне ее такой? А я когда пойду домой в Москву обратно. Хорошо. Просто, просто я хочу поехать на поезде, а там, а там же на поезде мало зарядок, я там еще плюс качаюсь. Если там есть в туалете может зарядка, но телефон может упасть. Да. Я его лучше возьму. Да не возьми, пусть он побегает. Зачем он сюда пришел, все не побегать? То есть смотри, то, то есть по, идет два поезда ну, они, ну. на встречу. но Один на других лесах, другой на других. То есть там есть такая, может, лесенка где-то. Ты спускаешься, если поезд, ты, он проезжает, ты потом выходишь. И дальше пролежал. Ага. Может, а там билетку нужно? Не знаю. Ну я так понял, да. Какое небо. Пять, убегает. Пусть он побегает, Толя. Мы пойдем домой, он за нами побежит. Да, Ой, я не туда нажимаю, вот сюда как? надо нажать. Блин, опять. Захотели домой, но один член нашего коллектива домой категорически не хочет. И хочет показать трюк. В камеру. Улыбнись в камеру. Камары нас заедают. Спину не пробывает Давай трюк показывай, товарищ. Нельзя. Ну конечно. Нет, это нельзя делать. Вот такая она. Хотя давайте. Комары надоедают. Комары не, Покажи вам типа, свою палку. Покажи ей. Покажи. Палочка которую. Он <свист> Класс. И тут уже дважды убежал от нас. Плохой кот. Очень плохой кот. политический.